Здравствуйте, гости моего канала и подписчики. Хочу поделиться с вами книгой. Кто, может, не читал ее, не знает с чего начать, например. Рекомендую посмотреть, почитать книгу Макс Фрая. Мне ее как раз подарили, и в этой книге содержится она очень такая большая, в этой книге содержится несколько книг Чужак. Волонтер вечности, простые волшебные вещи, темная сторона и «Наваждение». Очень удобно, когда у тебя не 100 книжек, а в одной, скажем, книжке. Есть такие также продолжения книжек, таких томов. Также в интернете может посмотреть как они там идут последовательность вот тоже есть а, такая же книга а, в продолжение дальше тиража а, макс Фрая то есть если вам отсвечивает можете посмотреть там есть мастер ветров и закатов слишком много кошмаров вся правда о нас я иду искать сундук мертвеца кому интересно Тут пусть обратит внимание на это на разновидности и разных томов. Дальше есть значит Чуб земли, властелин, Марморы, Неуловимый Хабахен, Ворона на мосту, горе господина Гру, обжора Хахатун, Дар шаванаходы и тубурская игра ну каждый ударение там поставит как ему удобно и как там нравится и есть еще дальше книги тут вы уже как я вам и говорила ранее посмотрите в интернете рекомендую почитать мировоззрение очень сильно меняется из-за этих книг и она очень легко читается, очень веселая, очень такая вот. Я, я ее читала, и было мне очень-очень весело. Настолько весело, что порой просто иногда отходишь еле-еле от этой книги, потому что очень смешно, весело, и настолько выкладывается такая информация, легко и просто. Так что, если кто не читал, обратите на это внимание. Будет что почитать. Всем удачи, всем успехов. Благодарю за просмотр.